Доброе утречко всем, кто меня смотрит. Я так наблю... Мне уже пишут в комментариях, вернее, в личку. Ну и в комментариях что уже на меня подсели, уже смотрят некоторые каждые, ну, каждый эфир, почти каждое утро. Вот, мне приятно, спасибо. А сегодня я отвечу на такой вопрос. М Значит, женщина написала, что умершая мама снится почти каждый день. И о чем это? Что это может быть? Вот если бы я был так, это, знаете, на 100% эзотерик, и, то я бы смог сказать такую вещь, что мама пытается передать вам какую-то весть, и вам необходимо к этому прислушаться. Но еще я психотерапевт. И я скажу э вот, в дополнение к вот этому, да, к вот этой вот фразе, что э да, вполне возможно, если э у вас с мамой были хорошие отношения, и мама обладала некоторыми экстрасенсорными способностями. И вполне возможно, перед смертью э, у нее оставались какие-то незавершенные дела, э, либо какая-то незавершенная, невысказанная фраза у мамы, да, э, то она может быть вот так вот приходит во снах для того, чтобы э, завершить свой гештальт. Да? Но еще я психотерапевт, да, и. С точки так скажем, с позиции психотерапевтической я скажу, что если мама вам снится, то возможно ключевое слово здесь не мама, а ключевое слово вам. То есть э -э у вас И это я вот, вот этой вот этой версии я ставлю где-то процентов 80%. Вот, скорее всего, э -э где-то внутри вашей души. Есть вот этот вот незавершенный гештальт. Скорее всего, непрогореванное горе, какие-то не э, непроговоренные не слова, неотпущенные эмоции. Э, и вы вызываете в своем сне маму и э, пытаетесь вот через вот этот вот вызов образа как-то завершить какие-то вот свои внутренние переживания. Что это за переживания, о чем эти переживания, это нужно разбираться лично, индивидуально, персонально, потому что, ну, в общем, так, оно не работает. Я сторонник, знаете, вот глубокой индивидуальной работы. Вот тренинги или какая-то такая ж культмассовая, просветительская работа, это, конечно, очень хорошо, и оно работает оно дает очень много для, для головы, для знаний оно дает много для новых моделей поведения но внутренняя глубокая проработка это нужно работать индивидуально так. это туман ага. вот. поэтому <кхе> в плане снов вот в свое время там я обучался психо давай так эм, изучал психоанализ снов и э, как мне сказал или как сказал на лекции такой маститый знаете именитый э, психоаналитик с регалиями э, понравилась его фраза в самом начале лекции он сказал вы знаете что такое сны мы до сих пор не поняли, даже в начале 21 века. Понимаете, да? То есть механику, механизм снов не поняли ни физио... нейрофизиологи, ни психоаналитики. То есть мы не знаем, что такое сон. Вот. Поэтому это может быть все. Эм... Что это конкретно на самом деле, нужно разбираться индивидуально. Нужно смотреть, а какие у вас есть переживания, а какая была событийная подоплека, то есть, что было общем, незадолго до, что было после, насколько вы прогоревали, насколько вы отпустили, насколько... Ну, и давайте так вот сейчас еще немножечко э, дополню, такие как экстрасенс, вот как корректор. М -м -м достаточно часто... Когда я провожу сеансы кармокоррекции людям, у которых некоторое время назад умерли родители, я наблюдаю такую картину, как в поле висит душа, душа умершего родителя. Ну, то есть, ну и в сеансе я ее отпускаю и отправляю в свой мир. Значит... Если эта душа висит, ну понятно, что это не сама душа, это какие-то э, части души, частички энергии умершего родителя. Вот. Если они висят, если они присутствуют, и скорее всего это может вызывать э, сны, да, то это признак того, что э, <coughs> не, есть неотпущенная, непринятая смерть, <coughs> неотпущенный родитель. Вот видите, начал кашель, то есть, скорее всего, в этом где-то есть заряд. То есть, и, и в этом, правда, тоже есть. Вот, есть неотпущенный родитель, э -э недостаточный, недостаточная сепарация, вот, и это нужно отпускать. Это нужно делать и на психологическом уровне, иногда, может быть, даже ну, обязательно на энергетическом уровне, и, может быть, даже на телесном, там, пойти на кладбище... Э -э поговорить, высказаться прорыдаться вот. ну просто после вот ну, mm. посещения кладбища еще нужно обязательно э, проводить сеансы очищения. но вот про, про то как правильно себя вести на кладбище это я буду рассказывать уже ближе к э, апрелю в концу апреля месяца, когда у нас на Пасху проводы, я тогда буду проводить отдельный бесплатный вебинар техника безопасности на кладбище вот это следите за эфирами ну будет заранее объявление вот так что если у вас есть вот именно вот такое вот сны навязчивые сны где присутствует человек значит где-то у вас там внутри есть вот есть к этому человеку незавершенные неотработанные эмоции их нужно завершить все дамы и господа я уже почти пришел и все, что я хотел сказать вам сегодня, я сказал. Все. Все. Всем пока. Если считаете это видео полезным, делайте репост, делитесь с друзьями. Вот. И увидимся с вами в следующих эфирах. Всем пока.